Новые разделы и опции Instagram – новые возможности для бизнеса. Привет, меня зовут Мария, и это «Новости Диджитал». В приложении Instagram заработали новые вкладки Reels и Shop. На вкладке Reels собирается пользовательский контент, короткие 30-секундные видео от авторов со всего мира. Редактируя ролик, пользователи могут добавить к нему аудиодорожку из музыкальной библиотеки Instagram и выбрать новый AR-эффект. Однако пока функция доступна не всем. В августе 2020 года Reels заработал в 50 странах, среди которых Великобритания, Франция, Германия, США и другие. В некоторых странах у Instagram нет прав на использование музыки, поэтому часть пользователей могут просматривать видео, но не снимать их. Больше артиллс читайте в справке Instagram. Ссылку оставим под видео. Вкладка «Шоп» позволяет быстро совершать покупки в Instagram и поддерживать малый бизнес. Здесь можно найти персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики с товарами, публикации с новыми коллекциями брендов и другое. Пользователи из России и Беларуси могут попасть на вкладку «Шоп» в разделе «Поиска», выбрав «Магазины». Instagram представил опцию «Data from Partners». Она позволит пользователям запрещать или разрешать использование информации, которой владеют рекламодатели и партнеры компании, для настройки и показа рекламы. Эта информация может включать данные о поведении пользователей на сайтах рекламодателей, а также о взаимодействии с брендом оффлайн, например, о покупках. Такая информация позволяет настроить персонализированную рекламу в соцсети. В течение недели обновление будет доступно для всех пользователей. Чтобы отказаться от использования данных, пользователю нужно в настройках аккаунта переключить чекбокс. Инстаграм покажет в приложении разовое уведомление с предложением просмотреть настройки рекламы. Если пользователь откажется, данные об активности перестанут использоваться для персонализации рекламы. Если аккаунты пользователя в Instagram и Facebook связаны, соцсеть автоматически учтет выбор профиля на Facebook и объединит опцию для всех платформ на странице настроек. Появились вопросы? Задавайте их нам в комментариях.